Просто, просто перл, перву, гадость, это прям такая гадость, гадость. А, Зайцев Алексей на связи, кстати, напоминаю, сетевик, 17 лет опыта. Ничего, до сих пор не разобрался в этом бизнесе, но много прикодух слышал. Однажды со мной знакомится женщина. Я иду через перекресток, она занимается холодным рынком, так, хватит меня на холодном рынке. Значит, говорит, молодой вы так хорошо одеты. У меня к вам есть дело предложение. Я говорю, удивительно, я говорю, прям ко мне, к вам. Давайте в офис. Я говорю, не нет. давайте попозже. Но ну, я не сразу соглашаюсь, Понимаю, что это сетевик, мы обменялись телефонами, я еще чуть-чуть поломался, потом я прихожу на встречу. Значит, женщина проводит мне презентацию, сногсшибательную презентацию. Она рассказывает о том, как она приехала в этот регион, в тот регион, зарабатывает сотку. Тогда я, ну, 100 тысяч, это примерно в тот момент было 3 тысячи баксов. Ну, я заработал чуть побольше, но смысл в том, что шлангом я прикидываться всегда умею. Я искренне слушаю, мне интересно. Значит, она расскажет, что у меня доход сотка, вот такой оборот большой, там, лидеры в том, в том, в том регионе. Ну, и мы как-то так, раз, уже разговор, в конце концов, он расслабился, она поняла, что меня подписать как-то уже то ли не может сегодня, то ли нужно там укреплять, развивать отношения, решили созваниваться, общаться. И как-то созваниваясь, мы снова встретились. Специально расскажу детали. И приходит момент мне позадавать вопросы. Ну, я задаю вопросы. Слушай, скажи просто, какой у тебя оборот? Ну, ты говорил, у тебя там, доход хороший и так далее. Она мне рассказывает оборот. Я говорю, слушай, по маркетинговому плану фирмы, с которой ты работаешь, у тебя должно быть примерно, ну, 40 тысяч. А, -а, а, нет, не, не 40. Я говорю, а сколько? Ну, давай нарисуем. Просто я, может, дурак, я не понимаю, у тебя в маркетинге ничего. Покажи. Он нарисовал свою структуру. Ну, тут тут, 40, может, даже чуть меньше. Он говорит, ну, 38. Я говорю, подожди, на первой встрече, это было месяц назад, ты мне говорил слово «сотка». Он говорит, ну, сотка, это если бы у меня было еще две ветки. Я говорю, так у тебя всего две ветки. <свят> ты пять лет в бизнесе, так еще пять надо поработать. Ну, Леш, ты не понимаешь. И вот тут я понял, что это наш человек. Если врать, то минимум в три раза. А обязательно вот преувеличивайте в бизнесе. В три это неинтересно. Понимаете, как Геббельс говорил, врите так, чтобы люди думали, ну врет, ну, ну нет, ну так врать он не может, Но ну, это прям совсем вранье. Поэтому я чувствую, когда чувствует стерика, знаете, когда он прям хвастается, хвастается, хвастается, прям чувствует, о, наш человек. Врите людям, преувеличивайте свои доходы, рассказывайте все максимально в ярких красках, это производит яркие впечатления.